Приветствую всех любителей новостей! Ты смотришь Универньюз. Меня зовут Адель Салихов. Сегодня в нашем выпуске. В пирамиде состоялся 8 студенческий конгресс. Открыт новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ильшат Гафуров встретился с трудовым коллективом Института психологии и образования Казанского университета. Крупное студенческое событие произошло 13 марта в Казани. Подробнее о 8-м студенческом конгрессе расскажет Олег Кашин.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 Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского федерального состоялась встреча трудового коллектива с Ильшатом Гафуровым. В ходе встречи участники могли задать ректору КФУ волнующие их вопросы. Подробности далее. 13 марта в Институте психологии и образования КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с коллективом института. В ходе встречи директор института Айдар Калимуллин представил отчет об итогах 2017 года и задачах на 2018 год. Очень важно вот, проводить начальник вот, такого рода встречи, для того, чтобы мы с вами э, могли немного скорректировать наши действия, адаптировать те изменения, которые в целом происходят. В ходе выполнения программ развития проинформировал Айдар Калимулин. В отчете были отражены все стороны деятельности подразделения научные, образовательные, финансовые и другие. Стоит отметить, что совместно с педагогами проводится большая научная работа. Так, например, Институт психологии и образования и Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ принимают участие в научном развитии такого направления, как лингвистика. В предметном рейтинге КУЭС направление образования КФУ вошел с 201 по 250 место. В 2018 году впервые так ощутимо и на средней баре ЕГЭ. Я напомню, что вплоть до 2013 года мы были аутсайдерами в рейтинге Казанского федерального университета в этом области. И в этом году мы уже в КФУ крепкие середники, а в России по всерговом педагогическим направлениям устары, вкупают, РНБУ. Также в ходе встречи участники смогли задать ректору, волнующие их вопросы. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров открыли новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Подробнее расскажет Анна Глазунова. В Казани открылся новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Сопровождение ректора КФУ Ульшата Гафурова, президента Татарстана Рустам Миниханов, а также почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. В 2016 году территориальное управление Росимущества по Республике Татарстан закрепило право оперативного управления комплексом зданий бывшего Казанского военного госпиталя за Казанским университетом. В течение двух лет были проделаны масштабные ремонтные Работы. Внутренний облик здания очень изменился за это время. В корпусах разместили центры стоматологии, имплантологии, учебно медицинский центр, а также центры, где будут изучать оперативную хирургию и проводить реальные операции. То, что мы сейчас добавляем возможности нашего федерального университета, к тому что есть медицинский университет, это только плюс. В республике Значит, у нас появляется больше возможностей. Примерами эффективной работы могут стать результаты, достигнутые в КФУ в биомедицинском направлении. На сегодняшний день успешно выполнены в течение года 148 оперативных вмешательств, в том числе 12 сложнейших операций жителям пяти регионов Российской Федерации. Впервые после реставрации учебно-лабораторного кампуса президента Татарстана Рустам встретился здесь с медицинской общественностью. Какие шаги нам нужно делать, чтобы укомплектовать э, персонал, чтобы мотивировать персонал, чтобы обратить внимание на те и иные детали, которые, может быть, как больше использовать те э, современные э, разработки или технологии, которые есть в мире, которые мы сегодня уже сами э, как бы разрабатываем. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики. В Казанском университете выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана также новая модель организации работы и самой модернизированной клиники, что позволило нам сделать ряд нововведений, которых не было в присоединяемых ну, вот, медицинских учреждений. На встрече обсудили практические шаги по совершенствованию всей системы здравоохранения. Мы качественно должны улучшить ситуацию, отношение населения к здравоохранению, вообще профилактику заболеваний. Ангузнова, Ленардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанская ярмарка уже не первый год является эффективной площадкой для обсуждения вопросов энергетики, ресурсосбережения и ознакомления с самыми современными технологиями отрасли. Что послужит дальнейшему развитию сферы энергосбережения, расскажет Адель Шамилова. На площадке Казанской ярмарки заработала 19-я международная выставка «Энергетика и ресурсосбережения». Участие в открытии выставки принял глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Президент совершил обход по территории выставочного комплекса и познакомился с разработками ведущих компаний из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Также мероприятие посетили и представители Казанского федерального университета. Как отметил проректор по инженерной деятельности КФУ, выставка по энергетике и ресурсосбережению отлично отражает продвижение энергоэффективных и ресурсов. Сберегающих технологий, развитие межрегионального и международного сотрудничества и многое другое. Мы рассматриваем те перспективы, которые будут в будущем применяться именно уже конкретно на предприятиях, которые занимаются реализацией. Работа выставки продлится до 15 марта включительно. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета провел очередное заседание Международного попечительского совета высшей школы бизнеса. Об этом вы узнаете в следующем сюжете. Очередное заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета состоялось 12 марта. Основной темой повестки стали возможности для продвижения на глобальном рынке бизнес-образования. Одним из факторов такого продвижения является модернизация инфраструктуры. Первым докладчиком стал вице-президент Ассоциации по развитию бизнес-школы господин Тимати Мискона. Прежде всего, гость рассказал о своем видении развития бизнес-образования в целом мире. Отдельно на эту тему поразмышлял господин Сонджу Пак, президент ассоциации школ бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона. Ректор Казанского федерального университета попросил экспертов подумать, насколько эффективной может быть программа, например, для иностранных студентов, часть которой будет проходить в виде модуля и прилагаться к основному курсу. В качестве конкретного инструмента было предложено использовать цифровую платформу Градуэй для активизации деятельности выпускников школы бизнеса, таким образом помогая выпускникам создавать международную сеть контактов. Юлиана Петрова и Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. С 12 по 20 марта в КСК КФУ «Уникс» проходит ежегодный фестиваль, в рамках которого представители студактива демонстрируют свои таланты. Подробности в сюжете Ралины Султановой. 12 марта в стенах Большого зала КФУ «Уникс» прошел очередной конкурсный день ежегодного фестиваля «Студенческая весна» 2018 года. Свои конкурсные программы и результаты тщательной подготовки предоставили два института – Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Коллектив Института физики вышел на сцену первым. Открыли конкурсную программу песни в сопровождении живого звука. Ребята представили на суд-жюри увлекательную жизнь студентов-физиков. Связы для физика и творчество. Именно на этот вопрос пытались ответить артисты. Все это сопровождалось зажигательными, хореографическими и вокальными постановками. Своим выступлением Институт физики смог доказать, что физика – это наука жизни и для жизни. Институт вычислительной математики и информационных технологий в своей конкурсной программе решили донести до зрителя, что мечта вполне реальна к исполнению надо лишь только приложить усилия и быть сильным духом. Все сопровождалось очень красивыми вокальными постановками и хореографией. Полный обзор смотрите на канале Универ ТВ. Ралина Султанова, Владимир Нелюбин, Универ News. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.